Ну что ж, доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Продолжаем наш информационный завтрак. Каждый потребитель знает, что товар определенных категорий, конечно, который не подошел, можно вернуть в магазин. Ну и, кстати, вещи, купленные в кредит, тоже можно сдать обратно. Процедура возврата, конечно, будет сложнее, если вы купили кредит в качественную вещь, и она вам просто не подошла, вы имеете право вернуть ее в течение 15 дней. Необходимо расторгнуть договор купли-продажи и договор с банком. Все потраченные деньги вам вернут. Увы, не удастся. Продавец выплатит сумму первоначального взноса вам и вернет сумму кредита банку. А вот проценты за те дни, чтобы товар был у вас на совести покупателям. Но если товар бракованный вы вернете себе абсолютно все потраченные деньги, необходимо лишь сделать экспертизу, которая, к слову, проводится совершенно бесплатно. Но вот по срокам, правда, непонятно, сколько она будет проводиться и что же там будет с процентами. Если уж брать в долг, то делать это нужно правильно. Да, и попробуем в этом разобраться. А поможет нам гость, На специалист да, по инвестициям Наталья Павловна. Она сегодня в гостях. Доброе утро, Наталья. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Ну что ж, а правильно ли я все рассказал о возврате товара, купленного в кредит? Да, совершенно верно. То есть верно. процедура такова? Да, если правильно, самое главное при возврате кредита нужно понимать, что кредит, получены в банке и магазин, это разные вещи, поэтому нужно убедиться в банке, когда вы вернули товар, uh -huh. да, что вы действительно закрыли кредит. То есть это нужно и банку на всякий случай позвонить и сказать, что ребятушки, вот я да. вот у вас тут как бы оформлял, но одес мучается. И даже получить документ, подтверждающий закрытие кредита. Нет, это когда ты в банке на товар оформляешь, а когда ты оформляешь кредит в магазине, ты ну же вот, в банк не ходишь, я так понимаю? Нет, Наталья как раз и говорит, что нужно взять из магазина документ, что товар а, вы вы магазина. Нужно, да, чтобы на всякий случай с банком потом не было никаких проблем. Mm -hmm. потому что я, не кстати, не знала, это. что товар в кредит можно оказаться. Вот, вот можно ну, Нет, это, а давай мы сейчас нет, будем оплатить кредит за неработающий фен. Прекрасно вообще. Ну, Но нет, разные бывают истории, я не знала. А, ну а что говорить, что скажете о том, что если, допустим, я взяла кредит и у меня финансовые сложности. Как ну, вот сократить количество вот выплат вот эти вот ставки по кредитам Проценты, проценты. Здесь самое главное своевременно обращаться в банк сообщить о том, что у вас возникли некоторые сложности, и до того, когда наступает момент платежа, предоставить необходимые документы. Допустим, если вас уволили с работы, в этом случае нужно убедиться, что запись родовой указана именно не то, что вы сами уволились по собственному желанию, а то, что вас, например, сократили. Представляете все оставшиеся документы и просите об уменьшении платежа, кредитных каникулах. А возможно, вот отсрочка, да, каникулы да, называются? А угу. какой срок максимальный дается? Ну, если говорится о том, что можно полностью освободиться от выплаты кредита, то это примерно 1-3 месяца, как правило. Ну в принципе привычный срок для того, ну, чтобы даже найти конечно, работу. Можно и э, решить все вопросы. Наталья, я еще знаю такую историю, что некоторые, скажем так, финансовые учреждения, некоторые банки uh -huh. э, предлагают реструктуризацию. То есть, если, например, кредит там, или несколько кредитов висят в разных банках, uh -huh. то вот есть банки, которые, грубо говоря, перекупают эти кредиты, да, и там, в общем, за счет чего-то там получается меньше процента или, может быть, меньше угу. сумма платежа ежемесячного. Насколько это действительно выгодно, насколько это работает? Ну, на самом деле, такая возможность есть. Вы можете обратиться в банк, сообщить всю информацию об имеющихся кредитах. И в случае, если банк понимает, что вы хороший заемщик, он идет вам на встречу, позволяет вам уменьшить, допустим, сумму платежа, увеличив срок кредитования, да, то есть более такой индивидуальный Но более подход. выгодные условия да. просто. Может предложить. Да, совершенно верно. Угу. Ну а вот если говорить о такой ситуации, что тоже, ну, мне кажется, встречается часто, человек думал, например, что-то задумывал, там, купить или что-то нужно, там, да, одобрили кредитную карту или кредит наличными, пришел получать и такой говорит, а вообще мне… Деньги ну, не мне, нужны, не да? Не надо мне все это, не хочу обязывать обязываться. Насколько человек вправе отказаться и на какой стадии от одобренного уже кредита? Ну, здесь действительно важно, что прописано в том договоре, который вы подписали, mm -hmm. и подписали, вы, подписали ли вы его, да, получили mm -hmm. ли вы наличными деньги. В любом случае, наверное, нужно будет обратиться в сам банк mm -hmm. а, с просьбой, да, там, например, вернуть эти деньги, если вы их уже получили, выплатив какие-то проценты, которые уже были начислены за этот период времени, mm -hmm. и получить опять же подтверждение, что вы уже этим кредитом не пользуетесь. А если карту вам выдали, и вы не mm -hmm. снимали наличные с этой карты? Ну, в этом случае, наверное, достаточно будет просто обратиться в банк, чтобы обанулирование счета. Да, за... чтобы... Скорее всего, наверное, 50%. и проценты, возможно, не надо будет да, платить. Да, да. Да? Я думаю, что без процентов. Ну здесь разные кредиты. Если, например, без процентов на кредиты вот это, вот, на 50 год, дней, то, скорее всего, да. Наталья, спасибо вам огромное спасибо. за то, что пришли. Напоминаем, спасибо. что у нас была специалист по инвестициям Наталья Павлова.